Всем привет, мои дорогие друзья, с вами как всегда я Саша, и сегодня мы вместе с вами будем начинать зимний летсплей. Ну что, ребята, поехали! Эй, эй, эй, эй, эй. Как вы понимаете, как бы декабрь настал, зима пришла, собственно, в Майнкрафт она тоже пришла. Вот так вот, просто весь мир сейчас у нас просто как один биом зимний. Вот, как бы рассказываю сейчас, что за летсплей это, что мы будем делать, собственно, что мы будем... Чем мы будем заниматься на протяжении трех месяцев. В принципе, в принципе, мы будем с вами путешествовать по разным мирам... Концепция примерно такая же, как и у этого летсплея весеннего, кстати. Давайте-ка мы с вами. Знаете, что сейчас сделаем? Давайте с вами пропишем, во-первых, GameRule Keep Inventory true. Вот, а во-вторых. Difficulty easy. Потому что я не знаю по какой-то причине, но мне безумно быстро эм, наступает голод, так скажем. Uh, как бы здесь у нас стоит бонусный сундук. Сейчас мы все тут сломаем. Вот так сломаем. Откроем, посмотрим, что у нас здесь есть. И я сейчас вам расскажу о модах, которые здесь присутствуют. Um, как бы... Uh, сейчас я вам найду. А uh, получается, тут стоят разные моды на новые ресурсы. Вот тут есть мод на рай как раз. Ну, номеры, собственно, тоже есть. Тут также стоит мод Wintercraft. Ну, ⁇ па, у нас Новый год как бы скоро, через месяц буквально. Вот, и поэтому я поставил этот мод. Также здесь у нас стоит uh, мод, uh, сейчас я найду. А, вот-вот-вот-вот-вот. Этот. Twilight Forest. Там Ну и разные другие моды. Вот тут. Uh, не помню, как называется мод сам. но вот честно, не помню. Серьезно, простите разные новые блоки, здесь это, я так понимаю, из того мода, новые печки, сундучки, ну, в общем, я думаю, вы поняли. В принципе, сборка ничем толком не отличается, но, знаете ли, нет, она отличается, еще как отличается, тут офигенные шахты. Они новые, они обновленные, вон там разные декорейшнс. Все как мы любим, я уже тут железо нашел Кстати, мы с вами заспамнились в офигенном месте Я думаю, то, что здесь мы сами будем строить дом Хотя, в принципе, чисто теоретически Это не зимний летсплей, это добавляет мод All Snowing Вроде бы так называется мод, я могу ошибаться, ребят Как бы тут еще рядом стоит вот этот вот ужасный алтарь, который я ненавижу всем сердцем я думаю, вы знаете, почему <laughs> из-за видеороликов, ну, из летсплея «Магические приключения». Я думаю, вы знаете, почему я ненавижу этот алтарь, потому что обычно здесь спавнится uh, «Furious Zombies». Uh, агрессивные, короче, огромные. А еще обычно возле этих алтарей там постоянно какие-то культы собираются. Багровый культ. Вот. Давайте мы сами сделаем а, как бы верстак и начнем выживание. Отправимся сначала вот здесь, потому что, ну, сюда, к шахте, потому что я ее тут уже заприметил. Слушайте, мы сами можем здесь поселиться, в принципе, но я так-то хотел дом нормальный построить, а не вот это. Так, добудем, как бы три камушка сейчас. И сделаем каменную кирку. Также сделаем печку, сделаем меч. Первое оружие. Так и как бы отправимся на поиски места для дома, потому что здесь, мне кажется, не очень-то и хорошее место селиться. Хотя в принципе тут вроде все нормальные, как бы можно будет потом еще пойти поубивать а, коров, потому что у нас нет еды. А потом мы будем бегать искать везде этих коров как всегда ой что я делаю что я делаю так тут не стоит мод на этот мод называется этот сейчас скажу как он там называется inventory tweaks вроде бы Нифига, тут коров слушайте по-моему мы сами тут вообще запасемся так на год вперед так давайте мы всех сейчас поубиваем вот, если что, ребят, сборка будет постоянно обновляться, дополняться разными другими модами. А в эту сборку я не стал пихать ACP Craft, потому что он какой-то забаганный на этой версии. Я играю на, на 1.70, она довольно-таки старая, но, блин, я old. здрасте, я не люблю новые версии, и поэтому я и на них не играю, не делаю на них обзоры, мне это просто неинтересно. Так, ну, как бы, в принципе, можем, кстати, отправиться в каньон, я не против. Вон там новые руды можно встретить, может там шахта есть какая-нибудь огромная. Хотя, в принципе, нам нужны сейчас ресурсы, как бы, вот. Но нам бы сначала найти место для дома и поубивать коров, потому что, ну, знаете ли, 11 а, говядины мне не очень-то и... Ну, вот для меня его вот, чисто, это немного... Вот, с учетом того, что мы как бы сейчас собираемся искать что-то. Давайте вот сюда попробуем зайти. Вот что это такое. Ну-ка. Давай-ка. Вот, вот что это такое? Вот. А, это из ам, этого, из мода. Не помню, как мод называется. Ну, что-то связанное с красным. От а... чего? Почему-то у меня здесь лагает. О, тут есть этот. Кристаллы из Крафта, в принципе, можно собрать, но я его не буду изучать, как бы, ну, прям на серьезке, чтобы, знаете, прям там серии посвящать, потому что для этого у меня уже есть отдельный летсплей, и не хочу засорять этот. Этот летсплей не будет таким длинным, как это может показаться, потому что, как бы, блин, у меня и так на канале уже вышло видео, там, где я прохожу... Ам... Спасите Рождество, или как-то так называется карта? А, помогите Джоли Виллу спасти Рожде Рождество, или что-то такое, короче. А, давайте убьем эту овцу, что-то я ее не, не убил, не узбил, не избил. Блин, так, давай-ка легла быстро. Так... И, в принципе, можно пойти на поиски места для дома, потому что это место мне не особо нравится. Тут как-то много деревьев, слишком даже. Можем, кстати, поселиться на дереве. Я не против, в принципе. Да, мы уже сами найдем нормальную шахту, я хочу копать. Я же говорю, я себя вижу через три года просто шахтером каким-то на Камчатке, который работает, блин. Я без шуток. Причем. Так, ну-ка, где тут? Не вижу не видеть М -м, мама не хочу туда у меня там лагает там деревьев много они большие епта я хочу есть <s -uration> <ч> грибы растут короче уходим отсюда мы с вами здесь ничего хорошего не найдем это я уже знаю по своей практике только если там лут какой-нибудь попадется ай она пошел Мама. Ах ты ж! Собака. Нам знаете, что нужно? Нам нужен уголь. Дело в угле. Ну, давайте тогда пережарим этот дерево. Я не знаю, уже серьезно, что делать. Так, получается. Да, у нас есть дерево. Хорошо все тогда. Я надеюсь, мы с вами сразу найдем то, что нам нужно. А нам нужен уголь. И в принципе можно будет отключить на время шейдеры. Так, ну-ка. И сейчас сделаем факела. Это наши первые факела, поздравляем. А у нас ей были, оказывается, я слепой просто. Мама, мама, вас тут много. Прости, случайно посмотрел. Что тут происходит? Мама дорогая, что-то тут нечисто. Какие-то грибы растут. Ой, выехали! это пошел отсюда маленький этот ау что происходит мама дорогая нам уголь надо собрать срочно срочно уголь собираем а то у нас и факелов таким образом не останется уже эти грибы меня уже пугают честно говоря вот просто хоть и бить но они меня пугают нифига там слышите давайте вот так отсюда вылезем Короче, мне уже не волнуют какие ресурсы я могу здесь добыть, мне просто отсюда в живых вылезти отсюда просто. Здрасте! давайте-ка ну-ка, ты чё такое? пошел отсюда. Полетел. Полетел. Да, мы его убили. О, как раз утро. Отлично. В принципе, мы можем с вами продолжить наш путь в поисках хорошего места для дома, но я не знаю, в каком мы месте. Да, я не знаю. Я рели не знаю, что это за место. А прикиньте, мы сейчас, короче, круговую навернули вот так. <гас> Деревня! Ля! Мы нашли деревню. Под... Сто... Сто... Стоять! Меня лагает. А чё она такая мелкая? В смысле? Это чё, все что ли? То есть, я сейчас ради вот этого говна пришел сюда. Т в этих буграх могут... Ой, да. Угу. <гас> <гас> Нифига вы живете, слушайте. Ребзя. А вам как, вообще нормально, что ли, так жить? Стоп, просто все уже повыпадали к чертовой матери. А? <с> Господи, я бы сейчас сдох. Было бы очень смешно. <с> Давайте мы их тут обморуем немножечко. И дальше продолжим наш путь. Потому что, ну блин. Пшеница никогда не бывает лишней. У вас тут что только пшеница, что ли? Другие культуры не открыли еще, что ли? Что прям вообще какие-то доисторические, по-моему. Ну ладно, в принципе, нормально. Все, собрали это? Пока. Ой, блин, эти... Блин, деревья меня пугают иногда. Там собака, кстати. Блин, тут не стоит модно собак. Стоять. Впереди что-то есть. Ой, ребят, мы с вами уже нашли болото. Давайте посмотрим, что у нас есть на болоте. Может, хижину найдем, ведьмины. Ведьмины! Так, ну-ка, пошлите. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Хижина! Рели really, ведь хижина. Давай-ка, ну-ка, надеюсь, там хозяйки нет дома. А хозяйки ведь реально не дом. А чё мы вообще сюда приходим постоянно? Я не понимаю. Если есть хижина, значит где-то неподалеку есть ведьма. Может она обухать пошла с подругой Милана? Потом посмотрим. Узнаем точнее. Ля. А чё здесь произошло? Блин, нам бы зимний биом найти. Хотя он везде. Но это очень легко определить, где есть зимний биом. Там, где есть зимний биом, там нет травы и снега больше. А еще там мишки ходят и пингвины, которые могут тебя пиздить. Я не шучу при этом. Я хочу найти этот биом и хочу посмотреть на этих пингвинов. Серьезно. Мне они нужны срочно. жести а во господи я уже думал типа чего они а, не... а ой все молчу мне показалось я... там было написано типа спит на mh, полторы минуты ну смысле скорость если что ну все вот сколько иду а найти биом нужный не могу то причине вот это не тот биом это, он он нами подходит это обычный биом который дубовый стандартный мне нужен именно зимний биом ну в общем короче ребят я думаю то что вне серии я найду то самое место для дома тот самый биом вот, и на этом я буду с вами уже заканчивать, поэтому, ребят, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, с вами был я, Зашари, всем удачи, всем пока!